Лично для меня не всегда вот надпись имени и фамилии известного какого-то лыжника на лыжах означает что... Да, это действительно значит что-то. Здравствуйте, сегодня лыжа от известного прорайдера, при том прорайдера как спортивных лыж, так и фрирайдера райдера Дэйв... Криса Дейвенпот который давно сотрудничал с Кастл, его лыжи. Ну, не знаю, насколько он сам ее там делал, пилил ли он ее в гаражике там, потихоньку, или просто поставил автограф, но, в принципе, лыжа, ну, во-первых, соответствует стилистике, тому, как я себе представляю этого парня, его катание, во-вторых, действительно, мне понравилось, вот. Понравилось мне в ней в том, что она при своей достаточно неширокой талии, и не теряя трассовую какую-то особенность в катании, да, трассовый стиль, она абсолютно веселая, именно веселая вне трассы. Значит, на мягком укатанном снегу, разбитом, она все отлично амортизирует, вообще отлично проходит, ничего в ноги не бьет, и ощущение потери контроля не возникает ни в одних условиях вообще. То есть, ну, не было такой ситуации, чтобы у меня что-то провалилось куда-то или там куда-то понесло, то есть со второго поворота вы как-то вот лыжи можете доверять сразу на все сто и фигачить. Она располагает к быстрому катанию, динамичному, но очень легко управляется. Вот, очень при этом маневренная. Ну, я не знаю, как вот у них это сочетается. Вот, она на ходах стабильна. и хочется разгонять ее еще, да. Но когда вы куда-то уткнулись, вообще не проблема поворачивать. Задник вроде прямой, и вот на жестком он вчера, вот буквально там, два поворота назад, он цеплялся и контролировал скорость, и в него можно было там на него опираться. выезжайте в, в какое-то заткнутое место, да, узкое, где надо сделать там пяток коротких поворотов на трех метрах длины склона, да, и не вопрос, этот же задник уже перестает цепляться, вот. И чем мне понравились эти те лыжи, тем что в хорошем снегу они как, как водится, лыжим этой категории они не вязнут, и у них проблем маневренности тоже не появляется. То есть они, конечно, не как заправские фрирайдные лыжи, там старились, 130 там просто плывут и все. Но у них есть режим, при котором они абсолютно спокойно управляемы и не теряют своих ходовых качеств. То есть немножко поддаем газку, разгоняем их чуть-чуть и поехали все. Никакой проблемы нет. Вот. это приятно. Мне понравилось очень и лыжа пружинная. И действительно, настолько широким диапазоном катания. И катание все динамическое, интересное. Такое вау, веселое. Вот. Однозначно лыжа хорошая. Буду думать о ее месте в топе. Пока, пока думаю, пойду потыщу еще. Чтобы не пропустить, подписывайтесь, ставьте лайки. Больше катайтесь. Все, хватит смотреть ролики. Пошли кататься.